Сергей, добрый день. Очень рада тебя видеть и добрый очень, день. да, и огромное спасибо за то, что ты согласился в выходной день поговорить со мной и дать интервью нашему YouTube каналу. Но сначала, ну представься, потому что я, если честно, хоть и знаю тебя уже много-много лет, но всегда не успеваю отслеживать все твои регалии. Вот помимо того, что ты руководитель Института развития местного самоуправления и являешься лидером некоммерческого сектора Петропавловской области, города Петропавловска, кто то еще? Я знаю, что у тебя сейчас есть чем похвастаться. Самая первая, наверное, моя работа и первая должность в некоммерческом секторе это было председатель ассоциации КСК с 1996 -го года. Ну, скоро уже будет... 30 лет, наверное, как я занимаюсь этим скандальным, но очень нужным для граждан вопросом. Я член многих комиссий, в том числе я в областном совете общественном, в национальном Курултае. Работаю с тремя министерствами как эксперт по направлению деятельности данного министерства. Это Министерство национальной экономики по местному самоуправлению. Комитет по делам строительства мира, по жилищной реформе, ну и вот по общественной деятельности с нашим ключевым министерством развития гражданского общества. Ну, как бы так. Ну вот ты еще стал членом Курултая. То, что вот сейчас такой, тот, который, как я знаю, поправь меня, если я не права, который пришел на смену Национальному общественному совету доверия, НСОД, да? И вот сейчас был, что это за орган, в который ты имеешь честь входить? Ну, я был и членом Национального совета общественного доверия, перед закрытием, примерно месяца три меня туда, пригласили, я побывал на трех заседаниях, Значит, я скажу так, мне понравилось, там, в общем-то, лидеры общественного мнения, люди очень разные и говорили всегда открыто, по острым вопросам, это не всегда было публично, то есть средства массовой информации не, не участвовали, но именно вот власть обозначала вопрос, который интересует и спрашивала мнение экспертов, как вот они относятся к этому вопросу, что могут посоветовать, как оценивают деятельность власти в этом направлении. И я считаю, что Национальный совет, в принципе, он был полезным для республиканской власти и свою задачу выполнил. На смену ему пришел национальный Кураутай, который был создан 15, го дай бог памяти, не помню уже. Июня, наверное, да. Вот. И заседание было только одно. Мы собрались в Лутау. Это считается центр, наверное, казахской государственности, где много-много лет назад собрались вожди и выразили свое согласие жить в согласии, дружно, вместе. И поставили свои родовые тамги на каком-то большом камне, который символизировал, что вот единство всех вот племен Казахстана такое же прочное, как камень, на котором выбиты эти знаки. Вот. К сожалению, этот камень не дошел до наших дней. Там стоит его макет с теми знаками, которые на нем когда-то были. Ну и там мавзолей Джучихана. Тоже интересное такое место. Естественно, я там никогда до этого не был. Там с любопытством походил, посмотрел в округе. Членов национального Курултая 117 человек. Люди тоже очень разные. Но ну, фактически у нас было только первое заседание. В нем принял участие президент Касым Март Кимилевич Такаев. В общем-то, его выступление, наверное, было самое длинное. Ну, примерно было где-то 6-7 выступлений со стороны участников Курултая. Ну, в том числе я выступал по вопросам общественных советов. И в заключении президент вот, высказал свое мнение, свое видение по национальному Курултае, и главная его задача — это способствовать объединению общества. Если внутри общества будет согласие, не будет всяких межрелигиозных, межнациональных конфликтов, то страна справится с любыми проблемами, которые у нас есть. И вот нынешний президент считает, что это очень важно, и ставит перед Курултаем главную задачу — содействовать единству народа Казахстана. Ну, да, интересно. Ну, честно говоря, у меня всегда такое немного критическое, да, наверное, отношение к таким большим на национальном уровне, как к структурам, потому что ну, процесс принятия решений, повлиять на принятие решений всегда очень сложно. Но я на самом деле, мне больше всего интересно, и как, как я тебе говорила, мне бы хотелось поговорить, узнать твое мнение про местное самоуправление. Потому что ну, мы долго уже, да, все, все годы независимости практически об этом говорим. Нам хочется, чтобы это развивалось, что через местное самоуправление можно достигнуть скажем, улучшения именно в каких-то ну, селах, городах, как бы на местах. И я знаю, что ты как раз ну, самый ведущий, один из ведущих. С самого начала местным самоуправлением занимаешься. И я лучшего специалиста, человека глубоко погруженного в эту тему, не знаю. И знаю, опять же, что сейчас идет разработка уже, наверное, второй год да, закона о местном самоуправлении. Вот поэтому первый вопрос: что такое все-таки местное самоуправление? Как это проще, доходчиво объяснить? Зачем оно вообще надо? Почему, мы, почему ты за него бьешься столько лет? Ну, ничего себе вопрос. На него можно отвечать целый день. Это не один вопрос. Если говорить совсем уж на пальцах, что такое местное самоуправление, это право и возможность жителей какого-то населенного пункта, административной единицы, избрать свой представительный выборный орган, который принимает решения по вопросам жизнеобеспечения. Это не государственные вопросы, это именно вопросы благоустройства, озеленения, предоставления коммунальных услуг, там, вывоз пищевых отходов. Ну, все, что вот касается нас непосредственно на этом месте. И граждане через свои выборные органы получают возможность принимать решения по этим вопросам и давать указания исполнительным органам местного самоуправления, чтобы они выполняли принятые решения. Ну, естественно, местное самоуправление должно быть обеспечено средствами для того, чтобы исполнять возложенные на него функции, Значительная часть этих средств должна быть из местных налогов. Ну, так как экономическая ситуация в регионах и населенных пунктах очень разная, то сохраняется функция выравнивания, экономического выравнивания, очень важная государственная функция. То есть должны быть добавлены деньги, если не хватает своих, для того чтобы жители могли распоряжаться не только налогами, но и вот бонусом от государства для организации собственной жизни. И получается, что раз люди сами принимают это решение, они вроде бы как становятся сопричастны к процессу управления. Это уже не решение Акима, которого назначила центральная власть и которого можно критиковать. Это их решение. А когда собственное решение, то оно лучше выполняется. Люди понимают причины, почему они приняли такое решение. Обычно управленческое решение, оно как бы не сахар, оно всегда кого-то задевает. То есть нужно же наводить порядок. А наводить порядок это значит вот, ставить какие-то рамки перед людьми, которые хотят выйти за эти рамки и исполнять. То есть здесь не штраф должен быть как наказание за неисполнение вот этих рамок, должно быть сознательное отношение, мы организуем собственную жизнь. Вот в этом селе живем мы, живут наши дети. Значит, беспорядок на улицах — это наши проблемы. Озеленение, там, мусор, та же самая вода, благоустройство — это становятся наши проблемы. А государство дает нам законам право принимать эти решения и добавляет денег определенное количество, если его не хватает для исполнения вот этих функций местного самоуправления. Это вот совсем на пальцах. А uh -huh. в чем проблема? Почему мы столько лет, ну, в Конституции у нас прописано местное самоуправление, да, в самом первом, в самом начале, почему у нас никак не получается развить этот институт? В чем ты видишь основные проблемы? Проблем, наверное, две. Uh -huh. Первая проблема, начнем от власти. да. То есть у нас все-таки Восток, дело тонкое. Восток, в отличие как бы, от Запада, всю жизнь был авторитарный. Начиная там, с древних времен. И эта привычка, она, подчинение начальству и то, что я начальник главный над народом, она укоренялась столетиями. То есть, первая основная причина — опасение власти потерять прямые рычаги управления народом. Вторая причина — ну, это вторая половинка первой причины. Население привыкло вот, вот к этой ситуации. И что им управляют? Вот, если ко мне приедет таким района, привезет за шиворот человека и скажет, это ваш начальник, Аким вашего сельского округа, мы все поверим, что это начальник и понимаем, что ему нужно подчиняться, он имеет право нами командовать. Но если нам дают, дадут право выбрать какого-нибудь выборного представителя, то мы его как бы начальником не считаем интуитивно. Это наш сосед обыкновенный. Вчера мы там с ним на рыбалку ходили, там за столом сидели, а сегодня вдруг он стал начальник. То есть у нас, у наших людей нет вот этой вот культуры подчиняться представительной власти. То есть своим же соседям, которых мы своими руками поставили принимать решения. Гораздо проще обсуждать на кухнях недостатки власти, критиковать, но не выходить вот из этой зоны комфортного детского сада, когда мы ни за что не отвечаем и не хотим брать на себя ответственность, принятию решения. То есть, с одной стороны, неготовность власти предоставить людям возможность организовать собственную жизнь. С другой стороны, неготовность общества взять на себя ответственность и принимать решения, не популистские, которые всем нравятся, а те решения, которые бы привели к наведению порядка. И вот здесь как раз есть очень большая, ну, как бы, наверное, зона ответственности общественных организаций угу. по проведению разъяснительной работы. Взрослых людей в школу не пригласишь, в угол не поставишь, двойку в дневник не поставишь. А каким образом изменить вот это общественное мнение, отношение к собственной жизни, к собственному селу, к собственной улице? Вот, ну, на самом деле, вот, а что делать? Ну, потому что мы, мы сталкиваемся, я очень часто слышу, очень часто сейчас повторяю, что да, все говорят, у нас там то народ не готов, то власть не готова, но ну, другого народа нам не дадут, то есть других времен у нас не будет. Мы родились здесь и сейчас, и надо что-то делать. И вот, вот что можно сделать? Что бы ты порекомендовал? Может быть, общественным организациям, просто людям активным, кто хочет что-то изменить. Где у нас такие ресурсы? Ну, это, это, кстати, знаете, вот, общий, наверное, вопрос и общий ответ — готов ли народ. Но дело в том, что нельзя быть теоретически готовым. Да. То есть такое не будет, что вот человек спал-спал, был не готов. И вдруг что-то случилось, да, там, не знаю, метеорит пролетел там или какой-то закон приняли, и народ проснулся готовым, да, и, и изменилось общественное сознание. Этого не будет никогда. Нельзя научиться ходить, лежа на диване и боясь слезть с дивана. Согласна, да. То есть нужно ходить, нужно падать, набивать синяки, понимать, почему ты упал, то есть анализировать свои ошибки, взрослеть на них и постараться не ну, совершать их вновь. То есть местное самоуправление может, можно достичь только постепенными шагами, а не теоретизированием. Поэтому, с одной стороны, нужна очень серьезная разъяснительная работа, значит, сконцентрировать социальный заказ, гранты различных уровней нашего государственного управления, поставив это на первое место о том, что это очень важно для страны, для ее будущего, для экономического развития, для стабильности, в том числе, чтобы люди занимались не, не критикой власти, а организацией жизни в своем селе. С ну, другой стороны, да, с другой стороны, да, стороны еще и, минуточку. Да. С другой стороны, людям как бы нужно принимать решения, которые все-таки финансируются. Вот если в бюджете ноль, ну дырка от бублики, то и обсуждать как бы нечего. Вот. Люди собираются, поговорили и, и как бы никак, да, все зависит от благосклонности вышестоящего государственного руководителя, насколько там дадут денег в село, в котором нет собственного бюджета. Поэтому одновременно с проведением разъяснительной работы необходимо предоставить сельским округам, в том числе и депрессивным, определенную сумму денег, которую они могли бы распределить решением у своего выборного органа. Не хватает своих денег добавить, не такие там великие деньги. Я понимаю, что этими деньгами невозможно решить проблемы, которые копились там десятилетиями. Но это будет именно шаг практического обучения. Первый шаг с дивана. Первый шаг с дивана, да. То есть вот не было денег, а тут вдруг нам сказали, о, допустим, в следующем, там, 23 или 24 году нам уже по плану там добавили там 20, 30, там, 40 миллионов тенге. И вот нам теперь нужно не просто так вот побухтеть, а собраться, подумать, какие у нас проблемы, какие из них первоочередные, вот решение каких проблем приведет к видимому улучшению жизни и потянет за собой еще какие-то изменения, которые вот создадут так называемый мультипликативный эффект и, в общем-то говоря, село вместо того, чтобы ждать перемен, начнет развиваться. Из центра этот вопрос решить нельзя. Ни чиновников не хватит, ситуация везде разная. Поэтому люди должны понять, они сами ответственны за будущее своего села. А со стороны государства нужно дать право принять решение и определенное количество денег. Значит, денег можно увеличивать в зависимости от готовности, ну, как бы правильно определить судьбу этих денег. Там же не просто надо, там, принял решение и трава не расти. Нужны контроль общественный за качеством работы, которую они заказали. Сейчас никто не хочет этим заниматься. Ну, вроде бы, как госорганы тендер разыграли, но ну, пусть сами и контролируют, за это они деньги получают. Но ведь это же делается для нас, вот то, что делается за бюджетные деньги. И мы станем налогоплательщиками, когда будем платить налоги, ну, достойные, чтобы можно было их распределять. Мы ставим хозяевами своей судьбы, когда будем Контролировать качество работы, которое за наши бюджетные деньги делается для нас, не перекладывая это на кого-то, переборов свою лень, не веря, что это можно делать. Ну, как вот сделать? Вот я к тебе прихожу, вот я, ну как бы, да, мне хочется, да, каких-то изменений. Вот направь меня, что я должна, какие шаги первые сделать, куда мне пойти, что говорить, как контролировать, вот какие бы ты советы дал? Такие самые... Ответы. Я Света, Светлана Ушакова, руководитель, руководитель, общественной общественной организации. Организации. руководитель общественной организации. Значит, тогда, тогда я даю два совета. Первый совет. Это, во-первых, немножко повысить свою квалификацию в сфере местного самоуправления и в сфере реальной жизни сельской глубинки. Что почитать, что посмотреть, что поизучать в этом отношении, ну, как мне повысить? В интернете это масса это. информации. Если там, наши власти по судзаказу или международные организации по грантам будут делать конференции по обмену опытом, по развитию каких-то региональных центров компетенции местного самоуправления, чтобы в каждой области была группа людей, прошедших подготовку, имеющие не только теоретические знания, но и уже какой-то практический опыт работы с населением, с акимами, вот Сколько есть у нас областей, Вот я считаю, столько должно быть центров поддержки и компетенций местного самоуправления. И эти центры компетенций кого должны они обучать? Должны работать, они должны работать с людьми в первую очередь. Потому что для госслужащих есть система повышения квалификации через Академию Госслужбы и через ее региональные представительства. Есть обязанность значит, госслужащих раз в два года как минимум проходить повышение квалификации. И мы, опять как лидеры общественных организаций, должны работать с системой повышения квалификации госслужащих. Ну, и, и сами там преподавать для госов. И давать им какие-то, ну, наверное, письменные материалы, презентации в Powerpoint, чтобы они и учились, и сами, допустим, свой персонал, который есть в сельском округе, это аппарат Акима сельского округа, тоже передавали полученные знания. Это вот второе. Второе наше общее дело ⁇ значит принимать участие в повышении квалификации госслужащих и в проведении работы в поле. То есть уже в конкретных сельских округах, в каждой мы, конечно, ну, вряд ли доберемся, их у нас 2500 в стране, примерно по 200 в каждом регионе. Но собирая их там по 10-15 округов в каком-то месте, где есть зал, где есть интернет. Вот. Мы можем передать полученные знания этим людям, но это ничем не кончится, если государство не подкрепит наше обучение возможностью применить эти знания. То есть государство должно параллельно давать вот эти вот нецелевые трансферты, Полном... трансферты общего полномочия. характера, а, и... Да, полномочия и День... немножко денег нецелевых, потому что даже если придет там 200 миллионов на ремонт дороги. Ну а мы что обсуждать будем? Угу, они уже пришли. Они уже, они уже пришли, это уже все решение принято. Эти деньги имеют целевое назначение. Если будет экономия, они их вернут в бюджет. То есть должны быть трансферты общего характера для того, чтобы именно представительный орган местного самоуправления мог принять решение о судьбе этих денег. Пусть они будут небольшие в первый год. Пусть они, допустим, по какому-то принципу там, делать мониторинг, если вот, допустим, эти регионы справились, то есть у них видимые улучшения по индикаторам пошли жизни, им в первую очередь увеличивать финансирование на большие суммы, остальных возить делегациями и показывать. Вот смотрите, по опыту, у нас люди не верят бумажкам, не верят буклетам, им обязательно надо посмотреть, на зуб попробовать, да с человеком поговорить, у которого что-то получилось. Тогда это, вот, это действительно передача опыта. А через бумажки не получается. И вот я считаю, что вот большая роль нас, как общественных организаций, вот в этой огромной, долгосрочной, многолетней работе по образованию хотя бы членов собраний и сходов местного сообщества сельских округов, вот заняться этим вопросом, чтобы была какая-то... Единый координирующий центр опять в виде общественной организации. Какая-то библиотека накопленных знаний, да, в которую могли бы регионы обращаться. Проводить регулярно конференции межрегиональные по обмену опытом. Что делали, что получилось, что не получилось, почему не получилось. А как этот барьер преодолевать, давайте вместе подумаем мозговым штурмом. Ну вот примерно так. И самое главное, это будет долго. Это будет нельзя вот говорить, что у нас ничего не получается через 3-4 года и все бросать. Ну, детей, для того, чтобы из ребенка вырос налогоплательщик, родители, школа, государство его учат 20 лет. Мы хотим переучить взрослое население. Не нужно, чтобы у нас были необоснованные ожидания, что это можно сделать за 2-3-5 лет. Это невозможно. Но если мы ничем не будем заниматься, то система воспроизводит сама себя. Ничего не изменится. Родители, вот как сейчас э, в сельской местности, формируют мировоззрение своего ребенка. Вырастешь – уезжай. Угу. В город с поисками лучшей жизни, более сытной доли. Государственные чиновники тоже видят. ну Одно говорим, другое делаем. Что мы делаем? То, что делаем а не то, что слушаем. Поэтому нужно в этот процесс включаться, понимая, что он будет сложный, будет долгий. Даже тот самый польский опыт, который все считают очень удачным, он как бы занял примерно 20 лет, и в середине был провал. Mm -hmm. То есть, когда ты начинаешь делать реформы, они касаются множества людей и госслужащих, ну и обыкновенных людей, когда старые рычаги управления ослабевают, а новые, они еще не включились в полную меру, потому что это рычаги управления со стороны людей. Они должны взять это на себя. То, что государство с себя сняло, должны взять на себя люди. Не всегда это быстро, бывает провал. Люди начинают как бы, говорить, что виновата реформа. В Польше это тоже было. И получается, что правительство реформ потеряло власть. На четыре года пришло правительство, которое вот на волне популизма говорило, свернем реформу, значит, все это привело к ухудшению жизни народа. Ну, когда э, тебе четыре года пытались э, как бы научить принимать взрослые решения, а потом идет откат назад, люди понимают, что они потеряли, что они действительно что-то теряют вот в этом процессе. И получается, что на следующем электоральном цикле вот, э, люди своими голосами выбрали правительство реформ. Опять. И вот это уже второе правительство реформ, оно смогло достичь положительных результатов э, польского самоуправления. Поэтому, к чему я это говорю? Я говорю, что путь сложный. Да. Не нужно, чтобы были необоснованные ожидания. Нужно, наоборот, предполагать, что будут барьеры, будут ухабы, быть готовым к этому чтобы был план «Б», по которому вот мы можем пойти, если что-то пойдет не так. Спасибо. У меня, знаешь, в заключении я хочу всем этот вопрос задавать. Меня сейчас очень интересует. Вот почему ты в общественном секторе? Что тебе здесь нравится? Что тебе это дает? Потому что на моем опыте это не самая простая Работа — не самое простое занятие в жизни. Вот что ты здесь находишь для себя? Чем ты гордишься вот за все это время? Что вот лично твои? Бывает же вот, классно, что я это сделал. Можешь похвастаться? Ну да, смотри. Во-первых, когда мы… Я же тоже был человек системы, да, институт, потом работа на военном заводе 10 лет, ну как бы… Я, когда пошел в общественный сектор, я вообще не представлял, что это такое. У меня тоже были завышенные ожидания. Я думал, ну вот самое главное – правильными словами сказать людям правильные вещи. Они же не глупые люди, да? У всех среднее образование, у большинства – два высших образования уже. Да? Надо просто слова найти, и вот все изменится. Вот он. Раз — не меняется, два — не меняется, три года не меняется. Уже вот, э, начинаются какие-то вот, э, мысли такие, а туда ли я пошел, а тем ли я занимаюсь, что вот, типа вот, бьешься, как вот муха об стекло, и вот этот барьер какой-то получается почти что непреодолимый, вокруг тебя мало что меняется. Но потом потихоньку приходит понимание того, что самое медленное — это изменение общества. Вот самое инертное ⁇ это человеческое сознание. И нельзя бросать. И когда вот ты это понимаешь, ты начинаешь, перестаешь дергаться, во-первых, да, что у тебя и, и паниковать, что у тебя что-то не получается. Начинаешь в более долгосрочной перспективе, в том числе и свою, как сказать, свою работу, свою жизнь планировать. Да, и тогда ты уже начинаешь видеть небольшие какие-то шаги, что что-то вокруг тебя меняется. И вот это вот уже обнадеживает. Ну, моя общественная деятельность началась с жилищной реформы. Вот. С того момента, с момента приватизации, прошло ровно 30 лет юбилейных. Да? Я не скажу, что ничего не изменилось. Но если вот вспомнить первые там 3-4 года, вот когда люди получили вот свое любимое право, да? быть собственником и распоряжаться своей квартирой. Они категорически не хотели брать на себя ответственность за судьбу своего дома. Это, кстати, к местному самоуправлению тоже имеет отношение, практически прямое. Прошли вот эти годы, изменилось, уже много людей понимают, что все-таки дом их, деньги нужно на свой дом тратить, не слушать демагугов, популистов и истериков, которые там пытаются сорвать все свои, все свои собрания и блокировать принятие решений. В доме же тоже вот все решения, они направлены на что? На то, что будем собирать деньги и что-то чинить. И люди, вот, группы людей в каждом доме, они тупо сопротивляются, выискивая различные аргументы, в том числе спекулируя на этом деле. Это очень сложно. Поэтому... Я вижу, что жилищная реформа достигла определенных результатов. Вот Результаты, кстати, появились примерно на 25-м году жилищной реформы. Представляете, какой долгий срок. А ведь это достаточно просто, всего лишь собственный дом. Я вижу, что по местному самоуправлению идут подвижки. Еще 15 лет назад мы просто не могли на равных разговаривать с республиканской властью. Сейчас мы работаем в рабочих группах, и сейчас уже нас слушают. Я не говорю, что принимают наши рекомендации в целом, но диалог с республиканской властью изменился к лучшему, проходит на более высоком уровне, и это, это тоже обнадежно. А, чем ты гордишься? Вот, потому что ты сказала, что тебя привело в общественную жизнь, почему ты этим занимаешься, а вот что, для, что ты для себя все-таки... Вот, отмечает, что я, да, я этим горжусь, я это сделал. Хороший вопрос. Ну, наверное, где-то примерно 50-70 КСК, с которыми мы работали в течение там, 25 лет, навели порядок с нашей помощью в своих домах. И у них как бы, ситуация сейчас в доме лучше, чем 30 лет назад. То есть дом практически восстановлен, в хорошем техническом состоянии находится. Ну, это результаты работы нашей коллектив, нашего коллектива Ассоциации КСК. То, что предложения, которые я вношу по местному самоуправлению, по конституционной реформе, я не буду говорить, что они принимаются. Они обсуждаются на высоком уровне. Причем те люди, которые ответственны за принятие государственных решений, они вступают в диалог, просят пояснить, почему я вот вношу то или иное предложение. Значит, Они делятся со мной рисками, которые несет вот мое предложение. И мы беседуем на эту тему, каким образом... Минимизировать влияние негативных последствий, если действительно вот такое действие реформирующее будет совершено. То есть это уже идет разговор на равных. Мы много говорили об этом, мы стремились к равноправному диалогу с властью. Ну, я вот считаю, что это большое достижение, что вот мой уровень, как эксперта по местному самоуправлению и по жилищной реформе, он воспринимается госорганами. И они, ну, хотя бы меня слушают. Ну, и самый последний вопрос все-таки, если коротко. Как ты оцениваешься? Надежда есть на изменения? Знаете, надежда есть всегда. Вот. Очень большой запрос в обществе на позитивные изменения. Люди вот хотят верить, что вот те реформы, которые обозначает наш президент, они действительно принесут улучшение их жизни. И вот это тоже мне дает уверенность в том, что эти реформы все-таки нужно делать, иначе будет очередное разочарование людей, ну и как бы еще один шаг в сторону недоверия к власти. И я вот искренне считаю, что если мы пройдем трудный путь становления местного самоуправления, то уже когда это заработает, это будет очень серьезный шаг вперед в экономическом развитии страны. Сейчас все село сидит и ждет, пока Аким будет развивать нашу страну, наш сельский округ в одиночку там с пятью-шестью своими специалистами. Не получится. Только если сложатся усилия, усилия бизнеса, усилия власти и усилия простых людей, которые здесь живут, они вместе будут развивать то место, где вот они работают, живут. Вот тогда будет серьезный шаг вперед, и Казахстан сможет переместиться ближе вот к началу этой лестницы лидирующих позиций. А такая цель не снимается у нас политическая. А если идти вперед, значит, нужно делать реформы, значит, нужно делать местное самоуправление. Вот так. Спасибо большое за время, за такой подробный рассказ про местное самоуправление. Я надеюсь, что интерес к этой теме будет. Возрастайте. Нас станет больше тех, кто будет это двигать, и изменения появятся. Удачи! Удачи! Счастливо! Всего доброго!